Как-то вот так mm -hmm. вот. Ну и потом а, вышел на свету, то есть, а, опять же, через вот эту то есть, историю с, с Ильей, а, через ее, он был подписан на Свету, и а, я тоже по, пошел почитать. Про, мне это как-то ну, зацепило. Какой-то услышал отклик внутри себя, и дальше вот уже мы со Светой познакомились, и а, я как бы Ушел от Ильи, потому что ну, у него как, как бы. Ну, мне не, короче, мне не заходит его энергетика, не заходит его методы работы, не заходит, как бы, взаимодействия с ним, а со Светой мне более комфортно. У меня есть отклики в ее мировоззрении, в мироощущении, в том, как она подает информацию как, как вот это все происходит поэтому мне и, и результат мне интересен и, и света она как мне кажется она более глубокая ну, идет а что у начали работать и сейчас ну в первую очередь опять же изменилось если говорить о главном изменении я а главное в результате это медицинские показатели показатели крови которые вот, привязаны к, моей, к моему вирусу к этому то есть то что я сдаю раз в месяц или там раз в два месяца был тест крови и есть определенные цифровые показатели, которые говорят о том, в каком состоянии находится кровь и, соответственно, моя иммунка. Вот. И мы прошли со Светой, э, ну, помимо того, что я до этого проходил, прошли э, 21-40 дней э, сухих. Вот, она мне помогала и поддерживала, там, и советовала, и там рекомендовала там, всякие штуки, вот, чтобы более-менее, более ну, как бы дойти до, до финиша. Вот. И, соответственно, я так сложилось, что я делал тесты крови до 21 дня и после, до 40 и после. И мой лечащий врач сначала до того, как я 10 июня я перестал пить таблетки, соответственно, все показатели посыпались и упали ниже плинтуса. Они стали ниже, чем были, когда я только первый раз... Ну, получил болезнь, это вирус и пошел ну, тест сдавать, то есть пять лет назад mm -hmm. это было, вот, то есть и она начала, мой врач, кричать, что да все, ты, ты умрешь, все плохо, там ты что, ты там, наверное, не пьешь таблетки, ты, наверное, сейчас наркотики употребляешь, я говорю, да нет, я все пью, ну, врал, конечно, потому что я не стал ей ничего говорить, она, ну, как бы... Мне почему-то есть картинка, что вряд ли она оценит мое там, голодание, там, неедение и желание там, избавиться от неизлечимой болезни. Вот. И когда я вот этот вот, после 21 дня сдал тест уже после, как бы она выскочила ко мне, ну когда -то прием был, выскочила в коридор с воплями, ура, мы наконец, а мы меняли терапию с ней, она считала, что мы, там типа, неправильные таблетки. Там, ну что-то с ними не так. Ну вот, и в общем, она такая, ура, я подобрала тебе правильную терапию, у тебя улучшились показатели, прям круто-круто, там все такое, там чуть ли не на, на руки мне запрыгнуло от восторга. вот, и после 40 дней тоже, ну, также была э, очередная динамика на улучшение. Еще, конечно, до э, штатных показателей как бы далеко, но ну, для сравнения, например чтобы не быть голословным. То есть, когда я только первый раз узнал о своем заболевании, об этом вирусе, 5 лет, там, в 2015, уже даже не 5 больше, у меня был показатель, там, один из показателей 187, а потом, когда я начал пить терапию, и все было как бы стабильно, показатель был около там, 400-380-450, там, колебался в этом диапазоне у здорового человека по медицинским показателям от 500 до 1000. Ну, полностью здорового. Вот. А когда я перестал пить терапию в, этом, ну, вот в июне, и как бы, самый низкий показатель был 8, 87. А вот сейчас там 157 что-то такое. Mm -hmm. а вот, но это при условии, при условии, что я не пью вообще никакой терапии. А сколько должно быть? Вот это... когда... Ну, от 400 как бы считается. 400, 500 что-то такое. Вот. Но это эксперимент для меня, поэтому как бы физически как бы плохих ощущений никаких нету, то есть нет. Я... Если, если они на сухих, то есть, если я захожу на сухие, то сколько бы их не было, с третьего дня у меня начинается слабость и сколько бы их не было, все эти дни у меня слабость. И это самая, пожалуй, дискомфортная история, потому что, ну вот, к 40 дням, например, к концу сорокового дня я вообще еле ноги переставляю. То есть вот я тут гулял по набережной, по океану, там старички идут такие, ну так, лет на 80 с палочками. И я их обогнать mm -hmm. не могу. То есть я, mm -hmm. они останавливаются через там, не я знаю, 20-30 метров подышать. И я такой же рядом тоже. А когда я вижу лестницу ну, да, вниз, я такой сразу представляю, как потом подниматься. А если она вверх, то я такой... И вот эта лестница для меня это просто 3-4 ступеньки пять минут подышал и дальше пошел то есть никаких там не поплавать не ни, работ... там не не работ... ну у меня тут свой бизнес поэтому я слава богу да мне не надо ходить каждый день в офис там и все остальное и у меня когда были сухие как бы были какие-то совсем критические дни я пару-тройку дней вообще даже из комнаты не выходил лежал спал там по 12 по 14 часов э, такое сейчас, а, как... сейчас я вот восстановлю Высто... Что? Говори, говори, говори. Бегом, посадим, Сейчас я восстановился вот после 40, то есть 40 дней у меня закончились, ну, наверное, уже... я на них зашел 9 января. Получается, что где-то в середине февраля я э, вышел из них, и вот ну, примерно месяц, как я закончил 40 дней, я вот восстановился, наверное более-менее вот только недели полторы назад как пошел заниматься фитнесом а фитнес я пошел заниматься потому что ну, у меня появилась ну та энергия на которой можно хоть там хоть что-то но конечно это не, не, не те результаты которые были раньше наедении, наединее там условно говоря там жал какой-то вес от а 50 килограмм сейчас я вот тут на том же тренажере те же мышцы жму там 10 килограмм и то только только вот то конечно еще предстоит как бы идти идти в этом направлении но ну, по крайней мере организм уже нормальный ему уже хорошо ему нравится ему хочется он хочет э, заниматься этим потому что до этого и ни о каком спорте даже речи не шло а вот кого бы ты посоветовал обратиться к свете каким людям с какими ситуациями и почему да ты знаешь наверное Тут вопрос не в какими ситуациями, а насколько люди доверяют подобной практике. Потому что мне кажется, ситуации любые могут быть, любая там, либо болезнь, либо там… Вот тут вот. Достаточно универсальная история. А, вот. Вопрос, насколько люди готовы меняться, насколько люди готовы идти в свои страхи. Потому что, как мне кажется, основная история – это про готовность идти в страх, потому что, ну, и, по крайней мере, для меня так, потому что в моей жизни каждый страх – это большой-большой ресурс. Страшно туда идти, оно, ну, это я всегда пример привожу. Я спрошу парашютом когда прыгал, я просто помню этот, когда вот эта вот открытая дверь, внизу там 4000 метров и больше ничего, и как бы все, вот это вот последняя секунда, то есть, если я не выскочу, туда меня вытолкнут туда. И я просто говорю: делаем шаг и все. И я делаю шаг. Как бы, ну, отключаю мозг, как бы, хотя мозг там орет. Нет, куда ты там? Что ты там страшно, там вообще ужас. А потом и лечу и кайфую. А потом приземляюсь и кайфую втройне, потому что я это сделал. И как бы для меня вот эта история про страх это в конце всегда будет кайф. Ну, вот, много энергии. А у Света какую бы выделил? особенность специализации, которые тебе помогают. Почему вот именно почему ты на с занимаешься? Я все слушаю, как она Ну, наверное, на самом деле у нас есть какой-то. Я не знаю, как это правильно назвать. Там может есть, как бы Света это видит как-то по-другому. Я не, не, ну, не настолько глубоко в, в практиках. Я, я чувствую синхрон какой-то. То есть вот э, Света говорит, например, я люблю то-то там, или мне нравится то-то. Я говорю, о, классно, мне тоже так нравится. Я сейчас просто не вспомню конкретный пример, он вертится в голове, но прямо вот в моменте не вспомню, может вспомню, скажу. То есть у нас очень похожие... А, ну вот пример, который не связан с психологией. Вот, например, про Майкуна мейку... мей... вчера, по-моему, или позавчера Света упоминал. Вот, то есть э, я тоже тут завел себе Майкуна. Mm -hmm. хотя раньше никогда даже кошек терпеть не мог ну, дней, были. а да, ты его сам 40 дней бы не протянул бы наверное, или протянул бы не, не протянул бы, скорее всего на, на... Ну, хотя так. трудно сказать но есть вероятность, что не протянул потому что у меня были периоды, когда я уже в истерике в, э, писал свете свет, вот, там вставил ее в роль мамы э, такой, если про психологию говорить а вот там типа все, уже больше не могу, все болит, там почки болят, э, все болит, вот эта вот слабость это дурацкая, там короче, все, я выхожу, такой шантаж такой был э, по отношению к Свете, там там из серии, что я ожидал, что там сейчас Света там позвонит, скажет, ну что ты маленький Мишечка, ну что ты в самом деле, ну давай ты пройдешь там такой вот, а вот, ждал какие-то такие вещи, потом это, ну как бы, проходила вечером там например если там через день и дальше шли ну и света конечно писала какие-то вещи там которые меня мотивировали э, бодрили там или наоборот она вот типа такая ну выходи я такой бляха в смысле выходи я ж не этого ждал я ждал что ты меня уговаривать будешь что ты выходи как так выходи не я не буду выходить ну вот то есть э, но ну, в любом случае она делала или писала или, или даже не делала то-то, что мне было нужно, то есть она очень четко чувствовала, ну, и как могло быть по-другому, вот что, что, что, что нужно ответить, что нужно сказать, чтобы я дальше шел в этот Смотри, 40 дней. В итоге, 40 дней, ты говоришь, что у тебя лучший показатели медицинский раз, а вот чисто, что касается, может быть, страхов, вот тех, которые ты прошел, или какие-то психологические эффекты, какие-то отметил бы? Ну, у меня не... Страх вот, у меня не было. Там, собственно, нечего... Ну, ну единственным, страх, может быть, это... Ну, вот не... ну, как сказать, не то, чтобы страх uh... как это правильно описать. Ну, вот этот вот день сурка, вот эти вот 40 дней, как бы каждый день одно и то же. Я просыпаюсь, uh, мне нужно себя вытащить из кровати, я бывало из кровати вылезал минут 10, потому что я сначала беру рукой одну ногу Ставлю на край кровати, вторую ногу на край кровати. Потом такой типа сижу, отдыхаю, потом такой сам себе говорю, ну, Миша, давай, вставай, все, пора. Встаю, yeah. пять, пару минут стою у кровати, покачиваюсь, потом шаг там, и вот начинаю расхаживаться, расхаживаться, и целый день хожу в таком коматозе, ну, вот это вот лестницы вот эти все остальное. И вот это вот такой типа вот день закончился, и я думаю такой, блин, а завтра опять вот эта вот вся эта херня, опять все сначала. И так 40 дней. И... Ну вот, то есть это не страх, это какая-то, это какой-то безнескончаемый. Ну вот, который просто, особенно когда это, ну как бы вот еще там, ага. такой типа еще 38 дней, еще 37 дней, еще 36 дней. А потом, а самая жопа была на середине, на экваторе, такой типа 20 дней. Это же еще столько же, а я уже просто уже фот где-то. Ну вот, э, и вот это вот, конечно, преодоление для меня это было преодоление. М -м -м, нелегкое, нифига. Ну, нелегкое в смысле, но оно вот мозг, вот этот мозг, он постоянно вот э -м -м, при, ну и физика тоже, как бы, потому что опять же вот и мы со Светой это все обсуждали, она много раз делала на этом акцент и делает что все такие вот в этих в нашем чате, все такие типа, ой, у меня на 10-й день там вертолет включился, я полетел, и у меня там какой-то котел загорелся, там бабочки запрыгали там, не знаю, в животе все тепло, там, я там плаваю, купаюсь, загораю, бегаю, там, не знаю, там, как электровеник. Блин, у меня на 10-й день ничего, на 15-й день ничего, там, не знаю, на 25-й, а на 35-й день у меня температура 38, я вываливаюсь в кровать и лежу там 5 дней просто мертвым, потому что вообще не встать, не поесть. Единственное, о чем я думаю, блин, у кошки кончился корм, а я до магазина вообще не дойду, не доеду, никак, ну, совсем. То есть даже при всем желании я думаю, блин, что делать? Вот это единственная мысль, которая у меня была, вот в этих там, ну, вот у меня распухло вот тут вот все вот с, вот с этой стороны, вот скула, ухо, горло, э, рот, я не мог говорить, мы даже тогда эфир перенесли со светы, потому что я рот не мог открыть, было все, болело, и ну, это все терпимо было, но оно само прошло, да, то есть первые три дня 38, вторые три дня 37, вот. да. том, что Потом, что до этого первые 35 дней была температура 35,6, не поднималась, да. ну, вот. а потом да. поднялась, не опускала, и я да. опять же пишу Светы, Света, все пропало, что делать, ну, вот. да. ну такие пани... панические, вот это как раз было, кстати, наверное, про страх, да, вот, то, что ты спрашиваешь про страх, вот, наверное, был страх, потому что... Ну, вообще непонятно, что с этим делать. Пойти к врачу, как ты понимаешь, в этом состоянии сказать, знаете, я 35 дней на голодании, у меня распухла роза. Ну, что она мне скажет? А еще, мне, если, я, если она если я скажу, что у меня нет терапии, которую они принимают там три месяца, уже она скажет, мальчик, иди отсюда. Ты придурок, ты там, ну, как бы, куда я пойду со всей вот этой вот историей? К кому? Что я ему расскажу? Ну вот и как бы но у меня у меня был стимул потому что у меня был приятель ну вот мы в этой тусовке к которой yeah. проходили здесь у нас достаточно много людей которые тут едет она едет не едет ну в общем кто в теле ну, вот и один из, челов из человеков у него э, там парень у него распухла oh. там левая яичка и oh. температура была 40 в течение пяти дней он лежал дома и Несколько дней, ну, точнее несколько, несколько раз он был без сознания, по его словам. Но да. Он сказал, либо я умру, либо я пройду. Но никаких лекарств, никаких врачей. Да. И когда я вот лежал тоже вот в этих 38, опять, я думал, ну круто, у меня всего 38, у меня же не 40. Вот. И потом я так думал, ну если он прошел, и у него все и все прошло и излечилось, то я, что, рыжий, белый, какой я, как марсианин, значит, у меня все тоже Ой. пройдет, все это. Ну, mm -hmm. плюс света конечно же тоже вот поэтому как бы в вот, купе с этим мне это все помогло вот. но сейчас я не знаю что должно получиться чтобы я опять пошел на 40 или там как говорит, 60 сколько ты летом, э, потерял... Потерял... Сколько вес потерял? За 40 ну дней. примерно я не я не я не становился на весы но так э, по грубым подсчетам и то что меня там взвешивал врач мой лечащий вместе с кроссовками и одеждой, вот, если так плюс-минус вычесть умножить, то где-то килограмм 10, наверное, ушло и килограмм ну, наверное, 7 вернулось, то есть примерно. Вот, я сейчас, ну я никогда не был толстым вообще никогда, то есть и максимум, что у меня, ну то есть вот у меня рост 180, а обычный мой вес там 63-65 был, когда я ел э, этот э, протеины и ходил в спортзал там 10 с лишним лет назад я набрал до 60, ой, до 73, как только я перестал ходить в зал, я обратно и перестал пить протеин, я тут же сдулся до своих 65, ну вот, а сейчас я примерно вот на 40 дней на выходе был где-то 55. сейчас, сейчас я где-то так в районе 61, наверное, что-то такое примерно, по ощущениям, по каким-то вот. Ну вес mm -hmm. меня не особо как бы беспокоит. Вот в чате часто пишут, ой, я там боюсь похудеть. Там Я почему-то у меня нет этого страха. То есть, mm -hmm. точнее, даже так, у меня не про страх нет, у меня есть понимание, что мой вес, он правильный и будет таким, каким мне нужно. Вот. Соответственно, когда это сейчас он правильный и будет правильным, если он будет увеличиваться, значит, организму нужно. Если он будет уменьшаться, значит, это тоже организму нужно. То есть у меня какое-то доверие к этому есть.